приветствую всех любителей видеоигр пойдем играть в crisis только в ремастер от все три части будем проходить начнем с первой, потому что на канале нет ни одной части логично поэтому поехали. так этот вроде в настройках полазил немножко так курсант рядовой а ну средняя сложность конечно, да. 75 соточка ну, средняя. Ну, да вот поехали рядовой Хотя можно было и более посложнее взять ну, но она в режиме защиты вы получаете меньший урон Я думаю, в принципе, все понимают, что такое Крайзис Я просто играл в него когда-то раньше Не играл, значит тебе будет интересно Не смотрел, значит тем более будет интересно Но в целом игра стоит свечи, как говорится Да и тем более недавно вышел релиз 3 Ремастеры тоже, естественно Поэтому в принципе все прекрасно О, на русском а где субтитры? Да, без субтитров нельзя Можно настройки О, спасибо Настройки Параметры игры Субтитры включить Применить Конечно Кровь, конечно, нужна, нифига себе Применить Классический режим на на костюм Так, это мы не будем трогать так, ну-ка. Не понял, блядь. Включены. Так, ладно, слушай внимательно. Почему звук, звук очень, звук музыки очень громкий? Давайте вот так сделаем, И эффекты чуть-чуть пониже. Блин, вроде полазил, но ничего не слышно. Так, ну-ка. Прошу вас. А, вот, хоть услышно было. Ну, их было очень плохо слышно, конечно. Что происходит, очень непонятно. Семь дней спустя. Я... Острова Лингштам. Филиппинское море. 14 августа 2020 года. Ой, это что, пару лет назад, что ли, да? И вправо. <свят> <свят> так, а 10-3 когда развивается, да? По этому году? Говорит командир, высота 8000, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Ну, а сейчас вот вроде уже хорошо сделано. Ну, как бы и голос нормальный, и звук. Никак все. нет, командир! Раз... Чуть-чуть еще потише музыку, чуть-чуть. Просто она прям орет. Прям вот реально, не знаю, мне так кажется, может быть. Ну, это надо еще в самую игру попасть. В фронтов в вашем районе нет. Все чисто, отбой. Вот сейчас На вообще там приказ. Значит, радар бракли. Три минуты до высадки. Хорошо лети. Эй, Номат! ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, и кто, корейцы, да? кто их убил. <laughs> Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока! Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. Два дня назад мы приняли сигнал бедствия судной экспедиции. Так. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Хищник к цели. Ждите Ладно, парашюты маски. Отлично. Я, кстати, деле не помню. держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание. Пять. Умную. отсюда ли все начиналось даже по нет вам что-то ну поехали полетели о я управляю -сенси -это, сенси -это. как это сказать то Сенсато вообще капец подождите а где а, конфигурация управления чувствительность бац бац бац Конечно. Так. Во. Вот. Уже получше. Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимания. Штаб переносится на Конституцию. Пока Хорошо. не наладим с ними связь, мы сами по себе. Так, Разгрытие ладно. Так как? Что за черт? Вы Он а по меня ]цу? подбили. Парашют, чертов парашют! Ой, это И я. И запасного нет. Держись, Держись, Ты над удар. Это было неприятно, конечно. Спой, Нормально. спой, спой, Ты спой, спой. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Да иду. я уже. Я уже попал иду. в зону высадки. Похоже, всех раскидала. Перекличка. Ну очередь постись. Уже на марше. Шот так, как присесть? Ага. Вы... ага, присесть. Я такой зашел в настройки, сказал я. Как присесть на це? Так вам понятно, надо присесть на на. Так, где тут присесть? Не вижу. Так, транспортник действия. Вот обзор движения. Uh, присесть, пожалуйста, левый Ctrl. Бег, левый, shift, лечь, z Понятно, это логично О, oh, тут есть наклоны, хорошо Тх, не очень удобно, кстати А на QE у нас что? Так, вооружение, мышка, понятно Действие F, oh, что нормально, в принципе Е, e... а, ah, режим маскировки Ага, все хорошо Просто присесть не на вот это прям не мое Отстег, не вижу твоего сигнала oh. Ответь, прием ответь Пророк, я один походу Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. Хорошо, но это попозже. У тебя а, канал барахлит. перенастроить. Отлично. Теперь все в норме. О. Максимум. Астех до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи ацтека. Так, Прорывка включена. Ага. Так, тап список задач. Найдите шута. Бла-бла-бла, маскировочка, не маски... Так, костюм у нас восстанавливает, да, энергию? Да, восстанавливает через время энергию, хорошо. По-моему, каты ты в воде, не работает, включена. да? Нет, работает. Ладно. Подождите, она говорит, блокировка включена? Максимум брони. Хорошо. А теперь вот так? Маскировка включена. А, маскировка. Мне почему-то послышалась блокировка включена. Ух ты, это что сейчас было за ускорение? Так, положение тела Z, понятно. Так, включаем. Вдруг сейчас кто-то появится. Так, ага. Значит, она тратит нашу энергию во время шахта. Так, глушитель. А глушитель винтовочный, фонарь, тактический блок, коллективный прицел. О, мне нравится. Как фонарь включить? Так, это 5, хорошо. Так, выберите усыпляющие пули, хорошо. Недостаточно энергии. Да-да-да, я выключаю. А как фонарик выключить, подожди. А, Нет. F? Нет. Ну ладно, пойдем с фонариком. Как он высоко прыгает. Впереди противник. И... Блять. Я думал, в голову вынесу аккуратнее. Так, месяц еще пистолет, хорошо. Так, на какую-то. Ладно. Будем так стрелять, ничего страшного. Так, индикатор рядом с радаром показывает уровень тревоги противника. Хорошо, рядом. Ага, сле. Меня кто-то увидел? Так. И Ах ты, сука. Попал, бля. То есть, ранение у меня, в принципе, отнимает энергию. Хорошо. Патроны. Маскировка. Маскировка Ой, на F. По привычке, прикиньте. Так, отлично, метер два автомата. Калашников, что ли, да? Похоже. Так, пока никого рядышком нет, бежим дальше. Пророк, ну, мне нравится, кстати. Сэр. Как слышно? Слышно. слышно хорошо. Доложи ситуацию Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял? Держись, помощь скоро будет. Ну ячок, можно где он застрял? Он в деревьях, я подойду. Блин, он бегает он. Хорошо. Так, ага. Ага. Ага. То есть, удерживая, можно вот так вот выбирать быстро, да? Хорошо. Так, ну побежали дальше. Пока, в принципе, Но, ничего страшного. Давай сюда. Где-то слева услышал. А, вижу. Свои? Свои. Давай, пошли за отстеком. Пойдем, пойдем. Помогите, аптечку. Ага. Что у тебя, Астек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. О, не близко. Секунду, что-то. Пизда ему, да? Да, началась борьба. Блин, как-то он медленно бежит, если честно. Ну ладно. Ой, а мне нравится, озвучку хорошо да. все ну, да! да мы и так, вроде бы, я включаю ускорение, а он не включает. А двойной прыжок есть? Нет, только один. О, красным загорелся. Канал защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Максимум Что это? Канал, это самое. Тратит мою выносливость. Да пошли, не бойся, ты не очку. Я с тобой. Мне нравится, как прицел разводится во время бега, движения вообще в целом. А, вот, это наша точка, я понял. А, ну все, его. А, нет, это не он. Да, это корейцы. Боже. Что же тут случилось? Давай, сейчас скажу, что тебя стошни. Ты слышал? У меня броня подключена, должна быть, кстати. Сейчас кто-нибудь выскочит на нас Тебе костюм полностью Вдруг ранит Ну, в лицо типа прикрыть Блин, я за ним не вижу, кто там А, ну там кровь я вижу, хорошо Не нравится мне это Ты бы еще бы погромче об этом говорил, если честно Учитывая то, что здесь произошло Так, это наш пушка Это точно не калашник Черт, сукин вот ты, ты сын, бля. еба. Шут, ответь, вот что со Стэком? Вот это его обгрызло. Мертв, босс. Твою мать, черт возьми, что там случилось? Я не знаю, но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там, корейцы? Никак нет, сэр. Есть Вы четверо хоть... мертвых корейцев, но убил их явно не от Стек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. А вот. вот да. ведь. Ладно. Создайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. А как, как Насчет от сэр. Оставить его тут висеть. Никак нет, я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Оу. Черт. Никогда не привык. Вот Омега. это круто. То есть, в принципе, как чуть что, Шут, так сразу. Отправляйся в Ой, костюм. Каким вопрос. костюмом? Займись костюм, каким костюмом? Каким костюмом, Каким если его что просто сейчас, в щепки порвало? А чё у меня так ярко стало? Мне кажется. Ко... Ай, просветляет что ли? О, контрольный точка. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Маскировка готова. включена. Разберись с ними тихо и по -быстрому. А, блядь, а как они мой фонарик видят? Ну? Точно, они же мой фонарик видят Понимаете, идиот? Включаю маскировку. маскировку Подожди, а как? А, на X, по-моему, да? Так, фонарик нет, доп. его во Зачем тогда маскировка, если я свечу фонариком? Так, а уже ваша где? Ага, хорошо Где второй? Кто-то еще, блядь, здесь бегает Или это я? Так, ладно, побежали. Вот, только что пропала связь со штабом. Дополнительно вы видите, из строя генератор помех. Включено. Ага, это желтенькая. Хорошо, погнали туда. О, КТшечка. Так, подзаряжаемся немножко энергии, чтобы тихо туда проникнуть. Отлично, чуть-чуть тратим. Так, режим огня. Прикиньте, я уже забыл на какую кнопку режим огня меняет Мы обнаружили корейцев на побережье Достань бинокль и следи за ними А, B бинокль Вижу большую антенну Похоже, это и есть глушилка Так, и что мне надо сделать? Я могу просто прийти всех там расстрелять В принципе зона высадки не ну пойдем разберемся что как ой ой ой ой дурак дурак дурак а ладно нормально все так ну что одеваем броник ой, броник маскировочку попробуем в голову ага то есть при выстреле понятно все я понял Оп. маскировка включена при выстреле нас отрубает Да, хорошо, как отключить? Вижу. Не вижу Конечно, не видишь. Ага. <связывая> так как тебя отключить? Скажи. Отлично. Отлично. Система заработала. Иди на место высадки. Еще по-моему кто-то стрелял. Ага. Тихо. А Попади еще, блин. Конечно. Так, а это что это? Противники там, да? Ага, ага. Будут они еще тут ползать. Ой, ползать, плавать. Ползать. Ну, вообще им здесь нечего делать в целом. Оп. Да сейчас мне по, по мне и так стреляют Я за деревом спрятался, я молодец Сейчас как в крысу со спины зайду, смотрите Ай-яй-яй-яй Вот так вот Все просто Так, а что мне надо? Где карта? Карта есть? Карта есть? Нифига себе тут обходить Я по, я по берегу туда пойду, зачем туда мне мучиться Так, а это отнимает, да, энергию Да, жаль, а проплыть можно, интересно? просто дадут мне проплыть, не? О, капец! Вот это я молодец! В а каких -а. по пу пу путей не ищем? О, еще и быстро это можно сделать. Вообще красота! недостаточно энергии Да, да, я понял. Пусть подзаряется. А по -моему... Сигнал бедствия идет из долины в трех километрах на восток. Мы да. с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо, хорошо окопался. Понял, пророк. Ага. Вообще не проблема. Я тут плыву себе спокойненько. Причем, кстати, очень быстро. Я реально так быстро пререлил тут. Как это сказать? Эту дистанцию? Поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть быстро? туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. Так, меня кто-то где-то спалил, похоже. Времени мало, номат. Включи режим ускорения! Маскировка включена. Эх, времени мало, говорит. Блин, Дик, да я же не успею. Недостаточная энергия. Да умри ты уже! Или это я попасть просто не могу. Да мне бы прицел двоечку. Взорвешься, Взорвётся. Отлично. Так, мне надо сначала КПП, да, успеть, по-моему? Понял, сначала КПП сходим. Блин, ты представляете, это я ведь, получается, должен был такой круг завернуть. Недостаточно энергии. Да, заряжайся, пожалуйста. Сейчас на гору пойдем. Не пойдем мы, значит, на гору. Мы тут не залезем просто. или стол или это как-то нет это я должен это я до но я не знаю куда мне идти так включаем Маскировка режим невидимости включена. я просто не знаю на самом деле куда мне лучше идти Но пойдем тогда уж. штаб наверное. Ой, ой ой ой ой ой ой ой ой еще один Иди на да я тут занят немножко вообще-то такая я забыл как режим поменять ну ладно нифига тут все разваливается классно мне нравится ой патрон кончились Так, берем боеприпасы. Все собираем. Отлично. Так, как бы поступить, если честно. Так, это бинокль, это режим видения, это карта. А, это улучшение, это лечь FG. Ну, GNT, наверное, гранату кидать. H-поворот. Т влево поворот. G-быстрая смена оружия. О! Точно, я считаю, что это у не стрелял. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это было больно. Маскировка включена. Немать, не И достаточно. Блин, этот фонарик. Ух ты, ух ты, как прилетело. Гранат. Я, по-моему, не одну гранату, кстати, не взял. А можно убрать фонарик? Спасибо. Хотя бы такой прицел, это спасибо. Так, там еще сверху есть. Ну прыгай. Отлично. Да что ж такое? Я думаю, я залезу. Давай, давай, давай, давай. давай. Не хочет. Не дают, не дают, обойти. Включена. Ладно. Такой просто подрубил, аккуратненько вылетел. Да, мы его зацепим. Так, это мертвый. Нет, это не мертвый. Теперь мертвый. Я так и ни одной гранты не собрал, да? Я молодец. Маскировка подключена. А. Но, мат! Быстрее иди сюда. Ты, Ты должен, должен это видеть. Недостаточно. Что там у тебя, энергия. пророк? Сам увидишь. Рассказывать бесполезно, все равно не поверишь. Понял, иду. Так, еще там куда-то надо прийти. Так, меня потеряли из виду, хорошо. Так, включаем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ой, 15 кп осталось. Ах! Нет, не всех снял же, Маскировка включена. Недостаточно энергии. Отлично. Надо бы просто на самом деле в бочку стрелять, что-то не поду. О, дробовик. Давай, давай. Пригодится. Пригодится, все пригодится. Еще есть патроны? Отлично. Так, а что я сюда лез? А так, подожди, может быть их разбить реально можно? Нет? Ну, в бочку кину, может она это сам взорвется. Нет, не ломается. Это была плохая идея Нет, нормально А что, удар глушит, что ли, это? Ой, удар Эта штука что, глушит все удары, что ли? Не, мы идем, кстати, в штаб корейцев Блин, а как мне Поменять, я забыл Я просто забыл Это все так быстро показали Так, параметры игры Ой, параметры игры Параметры управления, вооружение. А, а, цифру вообще я буквы ищу Так, вот жму 5 Дротики, ага То есть, в принципе, еще можно усыпляющими дротиками колбасить Отлично, попробуем Так, как он стреляет имя? Ага, перезарядка, все, я понял На цифру 5, надо запомнить Вообще, одна мышка мышку энергии. сделать, ну ладно Че, какая граната, блять? Граната Кроме, так нравится, как все ломается А, минус 25 патронов осталось Оха. Маскировка включена Видит он цель Я хотел утиху убрать, если честно Но мне нужны ваши патроны Представляете? Куда стреляет Попал, попал Дважды, попал. трижды, или даже дважды Да я попаду по нему, я с пистолетом с такого расстояния попал, а тут попасть не могу Где ты? Иди сюда Он жив? Нет Маскировка включена Может к нему прям вплотную подойти? Да что там все гранаты? <свеч> Это мое. Я дальше побежал, пацаны. Ой-ой-ой, Да, я вкушу. Ага, хорошо. А мы сейчас обойдем. А меня, конечно, уже видели, но сейчас потеряют. Он видите, слева там? Значок. О, птички. Да кто? Откуда я меня увидел-то, блядь? Я в шоке. Увидели все-таки? <связать> Я реально в крысу сзади пошел. <связать> Конечно, что-то слышал. Мою перезарядочку. Оп, оп, оп. Дальше Фокировка идем. Включена. Отлично. Пулемет хоть вырубил <связать> эту. Кого а вот там видишь где? Поднимай. Видит он. Так, а где заход? Внутрь? Блин, энергия кончается. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой Я в звездном фургоне. Проверь терминалы. Попробуй войти в их тактическую сеть. Маршел. Копирую. Отлично, хоть гранату взял. Место встречи. Ой. ой Так, чем нибудь могу еще подобрать? Население засчитаны дни. Что же они скрывают, черт возьми? Кроме того, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кон. Думали, будет легко. Не тут-то было. Кон серьезный противник, а еще с ним элитное подразделение корейского спецназа. Маскировка включена. Вот так вот. Зато плюс данные за то, что я к ним в штаб сходил. Ну все, теперь можно и по заданию спокойненько шлепать, да? Ой, шлепать далеко. Ну ладно, пойдем. Недостаточно энергии. А все, все, отключаем. Побежали. Ах, ты, блядь, побежали, сказал я. Не забыл совсем про меня. Не-не, ребят, бесполезно Еще... сейчас. Ща я подойду. Маскировка включена. где-то там сидишь. Вот и все. Мне бесит единственное только то, что... Когда ты начинаешь стрелять, тебе просто сразу всю энергию отбирают. Это значит, сначала надо отключить маскировку, и только потом начать стрелять. Это будет более выгодно. Хотя, стоп. Ну да, это реально будет более выгодно. Ой, блядь, заметили где-то. Недостаточно энергии. Опа, потеряли меня. Отлично. Так, здесь я подымусь, надеюсь? Отлично. У нас одна проблема. Так, а куда мне? Можно карту как-нибудь поближе? Так, ты мне вот это, я правильно иду? Но ну, в целом, я правильно. Я просто вообще изначально, судя по всему, начал неправильно действовать. Так, что-то я никого не вижу. Ладно, пролетим тогда уже быстренько. Вот, вот теперь Достаточно я правильно иду. О, катсценка. Сейчас что-то будет. Нет? Подождите. По-моему, я здесь уже был. Нет? Нет, не был. Как-то тихо. Ну, это, в принципе, не война, да? Как вот нам уже объяснили. Но все равно как-то тиховато здесь. Маловато народу. А, из -за... О, у меня теперь может быть два их. Отлично. Так, подождите. Y, да, сколочная. Ага, то есть ее надо обязательно взять в руки. Понял, принял. А, мышь, кнопка один, бросок, бросок гранат. Хорошо. Так, нет. Так, отлично. Воу, воу, воу, воу. Что происходит? Вовремя ты пришел. Я в курсе. Ну, что скажешь? Кто с ним? Почему он заморожен? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Да дело не в этом, он заморожен. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда. Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? я нет но это все что у нас есть надо идти я никуда не пойду пока ты мне все не расскажешь в сказки про найти и спасти я больше не верю Ага. интересно откуда корейцы взяли этот проклятый луч точно похоже мы вляпались в какую то дерьмовую фантастику я уже рассказал вам все что нужно полная чушь и ты это знаешь астек мертв а мы даже не знаем что его убило я сам What? видел босс его разорвало наполам! И с чем же мы тут имеем дело? Явно Кстати, не наполам, его просто погрызли, ногу отгрызли. Если бы Розерталь был простым придурком, нас бы тут не было. Но его погрызли. Замолчи, псих! Вы все все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно! Это приказ. О, это за нами. Это супудово за нами. Сейчас какая-нибудь тварь вылезет. Ух ты ебать!